Друзья, всем привет! Продолжаем нашу квадротему по поводу необычных и достаточно старых квадроциклов. Поэтому далее я вам покажу ту модель, которая попалась мне на глаза. Она очень необычная, интересная. Многим это понравится. А, помните, я показывал видео про Полярис, который был двухместный Нигзова. Если что, можете здесь посмотреть это видео. Ну что, Погнали! Друзья, всем привет. Перед вами легендарный Маха Кадиак 450. Я давно такую технику не видел вообще в лесах. На удивление, вот эта техника сервис практически не посещал. Это первое посещение за 21 тысячу. Правильно, Володь, говорю? Вы только посмотрите на то, как она сделана. Это прям вот мини-квадрик. Ну, на что, настолько, чтобы вы понимали, какой это малыш-квадрик. Перед вами вот такой вот мужчина сидит. В полном расцвете сел. Прошу обратить внимание, то есть, чтобы вы понимали полностью его вес. То есть, это малютка... Буквально прям просело под ним. Вы посмотрите на размер ноги и подножки. То есть у него нога еле-еле помещается в этом квадроцикле. Давайте я вам пробегусь по нему. Макс, спасибо. Можешь освободить для дальнейших съемок. Смотрите, какой у него редуктор сзади. И как вообще у него все это дело устроено. С учетом того, что вот здесь как раз вот такие вот рычаги. То есть это полностью все проржавело. Вот такой вот небольшой редуктор. То есть вот по сравнению, как вот вы видите, моей рукой. <смех> вот такая вот длина амортизатора. То есть прям вот совсем что, вот затвердевшие. Но при этом э -э, эта техника ездила чисто такой вот прям умеренной грязи, И вы видите, что у него достаточно хорошее состоянии выхлопной системы. Вот такой вот карданчик. Прям на гумилипусечный карданчик. Вот так вот он выглядит. А вот теперь покажу дальше, как у него вот здесь вот внутри все сделано. Все чистенько, прям вот практически новенькое. Ни одну бирпи такую на вы не найдете. Ну, как я вижу, здесь подзапотело чутка. Кодиаксус Пенженс. А теперь немножко спереди пройдемся. Вот так вот у него здесь сделано все. Вот такой вот необычный маленький редуктор. По-моему, кстати, он такой же один в один, как и на 700 й Ямахе. Немножко проржавело все. Извините, года у этой техники. Не самые прям такие, скажем, свежие. Вот так вот эта техника выглядит спереди. У нее даже есть лебедка, прошу заметить. Я так понимаю, что владелец немножечко приложился в правую сторону. Я, кстати, не знаю даже, найти на эту технику вообще пластик реальный или нет. Но в целом, я достаточно удивленно видеть такую малышку. Это на стандартных колесах, Резина почти лысая. Скоро будет ездить уже на этом баллоне. Вот с этой стороны у него вообще вот так. Стоит оригинальный варн. Представляете, как вот у него рычаги. Красочка. Еще даже заводская есть. Амортизаторы, конечно, уже все. Приказали отправиться на покой. С этой стороны у нас даже шмыргалка. Рабочая. Рабочая шмыргалка. Он полностью карбюраторный. У нас есть система подсосика. Вот здесь вот так вот проверяется маслечко. Насколько вот техника легендарная. Вот такая вот подножка. Все это здесь. Положим сюда. Наклейки сохранились. Сиденька у нее такое уже. Приказала догложить. Снял сидушку. Смотрите, что у нас внутри. Хорошее решение, на самом деле, по герметичности каких-то вещей. Здесь находится пульт управления лебедки. На то, чтобы вы понимали, что эта техника действительно эксплуатируется не по грязи. Вот она внутри как. Буквально чуть-чуть у нее что-то есть. Блок управления лебедкой здесь. Вот такой вот мини-мини фильтр-бокс. А теперь давайте перейдем к самому интересному. Это, кстати, неинтересно, что такое. Кто знает, напишите. А, смотрите, какая тема интересная. Здесь вот так вот показывается уровень топлива в баке. А теперь давайте перейдем к самому интересному. Это пробег на этой технике. 21 тысяча пробег. 740 моточасов. Наверное, да, сейчас посмотрим. 2749 моточасов. Вы просто представляете, сколько эта техника прошла, и она дальше ездить а знаете, какой проблемой она к нам приехала? Это с вариатором. Что-то у него не в порядке. Всего лишь за 21 тысяч человек приехал с вариатором. Но я думаю, что он попал на другие там еще элементы. Вот такая вот интересная техника. Ребята там развлекаются. Согласен с вами. Продолжаем дальше, ребята. Вот, вот такая техника. И она до сих пор ездит. Легенда. Легенда. Но это не Гризли, это Кодиак, он упрощенный, но тем же самым он все равно является Ямахой. Что, ребята, тем, кому интересно еще, различные модели буду снимать, показывать. Пишите в комментариях, что думаете об этой модели. Вот так вот, друзья, вот такая вот красивая Ямаха, поэтому э, следующий проект будет это вот это вот чудовище, про которое я тоже сейчас расскажу, покажу, но это будет уже в следующем кадре. Смотрите, не переключайтесь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пока.